Мы христиане. И смотря на вот этот мир, на творение Божье, мы должны восхищаться. Мы должны восхищаться этим творением. Сегодня жатва. Можно сказать по-другому, день благодарения. Да, американцы здесь завели такой закон, сделали, да, что празднуют Танцгивен, день благодарения. Скажите, у нас есть за что благодарить нашего Господа? Мы ехали с Массачусетса, брат ехал, я не знаю, откуда ехали, они на машине. У нас тоже лопались колеса. Ну, мы за это благодарим Бога. Чудом доехали, Бог помог, благословил. У нас машина перегревалась, тосол куда-то девался, мы доливали, каждых полчаса останавливались. Такие приключения. Я еду и размышляю, Господи, ну почему, что ж такое? ну И молимся всю дорогу, Господи, помоги доехать до Техаса, помоги добраться до дому, да? И у нас в нашей жизни много, у каждого из нас есть за что благодарить. Поэтому, знаете, как написано, насаждающий и сейчас прочитаю, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Вот посмотрите на вот эти прекрасные плоды. И кто-то посадил, и кто-то собрал. И вроде великое сделали, великое сделали, посадили, да, и великое сделали, собрали, чтобы мы с вами вкушали. Но написано, это ничто, а все то, важно то, что Бог, все Бог взращивающий. То есть, если Бог нас в этой жизни не сохранит, если Бог в этой жизни не благословит, не пошлет вовремя дождика, не пошлет вовремя еще что-то, если Бог нас не сохранит в этой жизни, то будет все напрасно. И мы будем петь такой псалом, знаете, еще, сори, еще скажу одно место, из, знаете, когда был потоп, и он прошел, и написано, «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». До этого времени очень много было этих дней благодарения, очень много было этих жатв, И я знаю, что это не прекратится до тех пор, пока не придет за нами с вами Господь, пока жизнь на этой земле не остановится. И мы хотели спеть псалом в благодарность такой Господу, знаете, благодарственным псалом, что у нас сегодня с вами мирное небо над нашей головой. У нас есть обилие на столах наших, знаете, у нас есть все необходимое. Поэтому мы хотим просто этим псалом возблагодарить нашего Господа за все, что мы сегодня имеем. Аминь. Будем петь.